всем здравствуйте меня зовут кунаев магомед я основатель и руководитель фирмы куга это продажа оборудования для моих самообслужения а также строительство моего самообслуживания. сурен привет вот для чего мы решили сделать прямой эфир прямой эфир мы сделали, решили сделать для того чтобы ответить на те вопросы которые нам часто задают очень часто наши клиенты задают практически одни и те же вопросы например как выбрать правильно землю как, какие документы нужно собрать для того чтобы открыть мойку самообслуживания ну вот такие вот такого типа вопросы поэтому мы решили проводить время от времени наверняка это будет чаще там раз в неделю мы будем проводить прямые эфиры и отвечать на вот такие вот вопросы я думаю это будет полезно как и вам так и нам вот так извиняюсь что это происходит вот так ну начнем если есть у кого-то вопросы Смотрите, первый вопрос. Давайте я начну сейчас со списка, который мы сделали. Список часто задаваемых вопросов и список ошибок, которые совершают клиенты при открытии мойки самообслуживания. Это выбор участка, к примеру. Некоторые люди думают, что открывая мойку самообслуживания где-нибудь там, я не знаю, на стоянке или еще каких-то таких местах, где, в принципе, не бывает особо машины и там редко проезжают какие-то вообще автомобили это нерентабельно. Во-первых, чем больше машин проезжает через тот участок, который вы выбрали, тем больше, как, это как трафик, знаете, вы чем больше тратите денег на рекламу, чем чаще люди видят э, ваш пост или вашу рекламу, тем чаще они к вам заходят. Тем больше продаж вы совершаете. То же самое происходит с мойками самообслуживания. Чем больше людей, проезжая мимо вашей мойки, будет ее видеть каждый раз и видеть, что люди моются уже на этой мойке, тем чаще тем больше у них желание будет возникать самому тоже заехать на такую мойку и помыть свою машину к примеру да вот ну, это такая вот одно из потом обязательно что еще вот хотела сказать всем кто нам звонит когда вы открываете мойку самообслуживания обязательно ищите участок с канализацией почему с канализацией потому что Мойка самообслуживания это, это как минимум с каждого поста 2 тонны воды в день с каждого поста. И теперь представьте, когда вы открываете 5-3 даже постовую мойку, это 6 тонн воды каждый день. Вызывать машину, которая будет это, выкачивать эту воду, но это немного, как вы сами понимаете, невыгодно. Поэтому мы вам советуем ищите участки, на которых будет находиться обязательно канализация где можно будет нормально подключиться к электричеству желательно чтобы там был газ потому что газ это тоже одна из больших проблем потому что если вы ставите дизель или там пилетами или там еще какие-то там варианты обогрева вообще мойки самообслуживания то это немного невыгодно. газ это самое экономное газ дает больше кпд он при сгорании дает больше тепла чем дизель к примеру он дешевле чем дизель ну поэтому выбирайте старайтесь выбирать участки где есть газ это если вы только ищете землю. Если уже у вас есть земля, то, конечно, там надо уже исходить из того, что есть, и пробовать, что получится. Дальше. Выбор участка. В принципе, если есть какие-то вопросы по... Сейчас, секунду. Если есть какие-то вопросы по, по выбору участка, в принципе, можете тоже их задавать. Я готов на них тоже ответить. Так, коммуникации. Что там нужно? Каждый пост потребляет 5,5 киловатт. Это вот мы ставим, по крайней мере, оборудование. Это 5,5 киловаттное оборудование. Это что значит? Это, Это 5,5 киловаттное оборудование. Это Смотрите, есть разница, чтобы вы понимали. Есть разница, когда вы ставите российский двигатель, даже в этом. Есть разница, когда вы ставите российский двигатель и когда вы ставите итальянский двигатель. Если стоит российский двигатель, тоже 5,5 кВт, и итальянский российский двигатель максимум выдает на киловатта кВт максимум. Итальянский двигатель выдает все 5 кВт, 5,5 кВт. И получается, что вы делаете? Одновременно включая два аппарата с итальянским двигателем и с российским двигателем, итальянец будет давать больше давления, мощнее будет. Ну, если вам нужно будет на кутузовском 12 постов я готов вам в качестве рекламы я думаю бесплатно их там поставить даже так что тут точно мы с вами найдем общий язык сейчас для нас москва в приоритете почему потому что москва это тот регион как нам оказалось люди как в соседний город ездит москву для них не проблема из любого региона, даже с Владивостока, приехать в Москву и посмотреть на оборудование. Поэтому для жителей Москвы, и Московской области, мы, конечно, тут вообще на все условия практически, там и увеличенная гарантия, и оборудование там, то, что ну, мы сами следим за оборудованием полностью. Получается, вы просто ставите мойку и просто приезжаете за деньгами. Остальное все мы берем на себя. Обслуживание мойки и все остальное мы берем на себя. Это по поводу. Так, коммуникации, отсутствие канализации я уже сказал. Это вот те ошибки, которые. А, кстати, вот еще такая штука тоже это про 11 ошибок. Некоторые открывают мойку, в которой одна Однокон... консольную. Что такое одна консоль? Одна консоль это значит, и пена, и вода у вас будет идти с одного аппарата. Что это? Чем это плохо? Это получается, ваш пенный насад. У вас как правильно сказать? У вас отсутствие пенной насадки. Вот так вот. Потому что, что будет произойти, сейчас, одну секунду. Сейчас, здесь меня кое-что отвлекает, все. А, смотрите, если, если, например, две пенных насадки, то получается с одной, да, то есть два пистолета, то получается с, одной, с одного пистолета у вас будет идти густая пена, потому что там на конце стоит специальная пенная насадка, которая делает именно вот эту пену шапка, если вы заметили. А второй пистолет это чисто для воды и воска поэтому и для клиентов это удобно потому что они когда видят что это густая пена они понимают что там реально химия и она будет хотя бы есть шанс что она хорошо поработает когда человек видит просто эмульсию на кузове то он немного перестает вам доверять вот кстати сзади у нас сзади меня как правильно сказать у нас список мой который мы должны установить вот наверное январь-февраль это у нас Одинцова, Уфа, Тула, КЧР, Карачаева-Черкесия, -Чер... вот. Буйнакси, Дагестан, Калужская область, Саратов, Тула, тоже, Волгодонск, Мамит Кала. Так что мы работаем, мы развиваемся, мы стараемся сделать так, чтобы, во-первых, чтобы наше оборудование реально было качественным, чтобы каждый человек, который к нам обращается, реально ощущал с нашей стороны поддержку, чтобы чтобы он понимал, что мы не просто продаем оборудование, чтобы просто продать вам это оборудование нет. мы работаем для того, чтобы клиент радовался, мы работаем для как сказать правильно на сарафан еще мы работаем, чтобы клиент, когда один раз поставил у нас мойку самообслуживания, обязательно обратился к нам во второй раз. плюс если кто-то к нему обратиться и спросит слушай, а где вы ты заказывал вот это оборудование, чтобы он всегда с удовольствием мог посоветовать нас. Поэтому, если вдруг даже мы поставили вам мойку, если вдруг даже у вас что-то случилось, и наше оборудование как-то себя не так повело, это не значит, что надо ругаться или с нами там. Мы все вовремя стараемся исполнить все свои обязательства, гарантийные и постгарантийные. Поэтому, вы звоните нам, говорите, вот такая у меня ошибка, ну, произошла, произошло какое-то, там я не знаю, там, ЧП, я не знаю, что, что бы там ни произошло. Мы в любое время моментально готовы ответить на любую вашу проблему или вашу просьбу. Водопроводы, канализация, да, они обязательно нужны, потому что без воды, ну, сами подумайте, без воды мойка как-то, это звучит даже как-то странно. Канализация тоже обязательно. Почему? Некоторые фирмы рекомендуют ставить систему рециркуляции воды. Система рециркуляции воды, это, она не позволяет мыть машину чисто. После... Этой системы оставляю, остаются разводы на машине. Поэтому я вам категорически не советую ставить простую, сам, там, э, которая сейчас есть в интернете, там, например, 100 тысяч рублей стоит система рециркуляции воды. И некоторые думают, вот я ее поставлю, и все у меня там, все нормально, все будет. Нет, вода, которая проходит через эту систему, она оставляет после себя сильные разводы, а разводы это еще мало. На солнце, если вот такая вода высыхает, вот эта вот вода, она оставляет после себя коллекционированные такие пятна, которые после этого даже полировка не вводятся. Поэтому это можно на обычных мойках сделать. Это как получается? Это вы сначала смываете грязь, мойщик, да, он знает, что работает система рециркуляции она смывает эту грязь, а потом уже включает отдельно чистую воду и смывается уже машина полностью чистой водой. С а мойки самообслуживания, такое, к сожалению, не сделал. В Махачкалу мы, да, выезжаем. Кстати, в Махачкале у нас, наверное, больше всего установок в Махачкале. Сейчас, на сегодняшний день, у нас как раз шестипостовая постовая мойка построилась. Заказала, кстати, московская фирма VNOR, чем мы ее благодарим за проявленную к нами, проявленное к нам доверие. Вот так вот. Мы полностью проектировали объект, строили от начала и до конца все полностью ведем объект. 15 тысяч населения, скважина вопрос в чем заключается 15 тысяч населения можно ли ставить домой Да, можно потому что у нас есть объекты где там и 5 и 6 тысяч населения и в день эта мойка приносит там 222 две с половиной тысячи рублей каждый пост поэтому я вам прям со стопроцентной уверенностью говорю если у вас население даже 5 тысяч, то смело ставьте мойку самообслуживания. вообще никаких проблем она реально будет приносить деньги но чтобы вы понимали, что такое мойка самообслуживания. Это вот очень часто, когда клиент к нам обращается, он ставит мойку самообслуживания со словами... Она же сама должна работать. Нет, это и самообслуживание, это значит, что человек моется там сам. Но за ней следить вы обязан Во-первых, это убраться на этой мойке. Должен кто-то приехать и убраться на этой мойке. Во-вторых, это должны разменно кто-то должен разменивать постоянно деньги. В-третьих, это просто объяснить клиенту, как пользоваться мойкой самообслуживания. Не все, к сожалению, знают еще, как правильно пользоваться мойкой самообслуживания. Поэтому. Обязательно держите там администратора и от лояльности, я вам обещаю, от лояльности вашего администратора, администратора зависит ваша, ваш заработок. Вот это стопудово, они прям, прямо пропорциональны друг другу, прям стопудооценно. Почему дешевле, чем у других? Оборудование сейчас, как сказать, мы сами с южного региона. Ну, меня зовут магомед я сам с дагестана вот я начинал там 10 лет назад я еще открыл первый магазин потом седьмой мы открыли чтобы разговаривать с мойками на одном языке уже понимать что они от нас хотят потому что это вообще отдельный язык вообще вот и после вот последние четыре года я занимаюсь мойками самообслуживания теперь вам так скажу с мойки самообслуживания здесь если брать москву да здесь человек готов заплатить такие огромные деньги там, в тех южных регионах, люди не готовы заплатить. И поэтому, исходя из того, что, что можно сделать так, чтобы это можно было продать в регионе, мы стали искать варианты. И мы придумали эти варианты. Не только мы, скажу честно. Это, конечно, есть другие люди, которые что-то мы позаимствовали у одних людей, что-то у других и сделали. Один хороший продукт, который сейчас работает. Поверьте, мы ставим те же 5,5 киловаттные двигатели. Мы те же помпы хавка ставим, которые ставят самые дорогие на сегодняшний день на рынке, кто есть, фирмы. По оборудованию, прям вот я могу сто процентов положил руку на сердце сказать. Наше оборудование реально работает очень хорошо, очень качественно. Все наши клиенты очень довольны. Если даже вдруг что-то становится, поверьте, я за свой счет лично стараюсь быстро э, любую проблему решить своевременно. Так, это насчет цены. Насчет цены, э, в принципе, надеюсь, объяснил, сколько платить администратору. Администратору можно платить. Ну, в каждом регионе по-разному. В среднем 15 тысяч зарплат у администратора. Они работают сутки через трое и 15 тысяч зарплаты у каждого. Эфир постараюсь сохранить. Да. Так, давайте дальше. Как раз у меня по моим вопросам отсутствует администратор. Я как-то автоматически туда переключился. Дальше. А, плохая химия. Еще такой вопрос некоторые задают. Человек, например, приходит к нам и говорит, у вас ну, оборудование, мы продали ему оборудование, все хорошо. И теперь он дальше нам начинает звонить и говорит, слушай, у меня химия не пенится. И начинает э, сетовать на наше оборудование. Э, оборудование тут ни при чем. Если у вас не пенится химия, это вы значит просто разбавили мало химии. В, смотрите, что такое химия, как правильно подбирать химию. Вы должны постоянно собирать обратную связь от своего клиента. Как минимум 10 человек в день вы должны опросить в течение дня, спросить, моет ли пена, хорошо ли отмывает, все ли их устраивает, устраивает ли их давление. Вот так вот вы сможете набрать лояльность клиентов к себе, к своей мойке. И каждый раз, потому что одна и та же химия, она может сегодня работать, завтра уже не работать. Почему? Потому что меняется состав воды. Там в воде может подниматься состав калия, кальция, там еще какие-то штуки могут быть там в воде. Марганец, поверьте, там очень много чего. Поэтому каждый раз, когда вы покупаете химию для своей автомойки, все время берите обратную связь от своих клиентов. Тем самым вы наберете лояльность клиентов к себе и у вас всегда будет качественная химия на автомойке так с вас с, возьму на работу если вы хороший парень я всегда готов вас взять на работу а, с вандализмом с вандализмом бороться в принципе вы ставите камеру вот я вам вас уверяю есть такая штука когда вы а, ставите камеру и прям а, как бабка нашептала как говорят русские да, а, перестают всякие делать всякую ерунду на вашей мойке поэтому а, Вставьте камеру, а все наше оборудование, оно, в принципе, готово к любым вандалам, так сказать. Там нержавейка такая толстенная, еще ни разу не было, чтобы ее вскрыли хоть один аппарат у нас. Ну, у нас не было случаев, чтобы наши мойки кто-то скрыл, сломал или еще что-то сделал. Там такое оборудование, его там, ну, мягко говоря, хрен сломаешь. Многие мойки отключают пену зимой. Почему? А смысл работать мойки, если они отключают пену? Я не пойму. Я вот такой первый раз слышу от вас, что кто-то отключает пену. Это не то, чтобы... Может вам показалось, что они отключают пену. Там бывает проблемы с этими пенными насадками зимой. И поэтому они, может быть, там как-то неправильно срабатывать что-то. Так, отрежут пистолет. Отрежут пистолет, ну, ставьте камеру. Кстати, камеру везде, прям в двух-трех местах. Это обычно, это работает на всех. В двух-трех местах просто клейте наклейку, ведется видеонаблюдение. Все. И я вас уверяю, у вас не будет вот этих проблем. Люди читать, благо сейчас все умеют читать, прочитают, говорят замерзает. но ну, значит, они я не знаю значит они не обращались к нам потому что у нас есть зимние пистолеты и до минус 15 абсолютно хорошо работает у нас пена на наших объектах. я даже могу снять видео мы в мясе устанавливали мойку э, буквально недавно и там была температура минус 17 и нормально делалась пена отлично прямо и сейчас работает в данный момент тоже пена все работает отлично до минус 15 э, мойка самообслуживания может работать до минус 15 почему до минус 15 объясню Потому что если температура ниже уже минус 15, во-первых, в, в, в самой магистрали высокого давления уже вода, даже мы ставим плачущие пистолеты, что это такое? Это пистолет, который постоянно течет вода. Даже несмотря на то, что мы ставим плачущие пистолеты, в любом случае вода замерзает, когда ниже минус 15 опускается температура. Это первое. Второе ⁇ это то, что при э, опускании температуры минус, до ниже минус 15 вода моментально на автомобиле, моментально замерзает. Поэтому э, смысла держать мойку, я, я советую вообще что сделать. Когда опустилась температура ниже минус 15, вы просто э, откручиваете пистолеты, продуваете полностью всю систему, чтобы у вас э, не замерзла вода внутри самих шлангов. Замерзание воды и пены ставятся э, плачущие пистолеты, есть такие специальные плачущие пистолеты, зимние, э, они все время течет вода. И там такая штука, смотрите, есть система антифрост, есть система просто не замерзания воды. Что такое система антифрост? Антифрост система, это когда вы заранее, когда вы строите мойку, вот нам говорят, вы ставите систему антифрост. Мы не можем ее заранее поставить, потому что она должна быть поставлена до того, пока запустили мойку. Это что значит? Есть пистолетодержатели. Вот пистолетодержатель, уже наконечник этого пистолетодержателя, он специально уже заранее забетонированный внутрь площадки 50-я труба канализационная. И оттуда вода стекает в специальный резервуар. И оттуда она опять гоняется по системе. Это вот эта система антифрост. Поэтому мы можем только поставить плачущие пистолеты и... Если это прям сильно холодный регион, то еще и обмотать за отдельную плату, отдельно обмотать. Так, извиняюсь, сколько стоит один пост, если брать несколько в теплый бокс? Так, оборудование, каким образом замерзание ответила. Сколько стоит один пост, если брать несколько в теплый бокс? Один пост оборудования у нас с доставкой, с установкой на сегодняшний день стоит 270 тысяч рублей. Это туда входит уже две консоли, блок управления, купюромонетоприемник, получается аппараты АВД, гидроаккумулятор, демфера. Ну, в общем, полный комплект с установкой сейчас стоит 270. Но это до тысяч километров от Москвы. Если дальше что-то, это уже дороже. Рентабельность от скольки постов? Да от одного поста уже рентабельность будет. Есть мойки. У меня, например, есть знакомый, который открыл. У него был гараж, он просто переделал гараж и сделал из него мойку. Один пост. Все. он работает. Он говорит, полтора-два рубля в день мне приносит. Поэтому там единственное смотрите, там такая штука еще в мойка самообслуживания. Чем больше постов, тем больше увеличивается чек. За счет чего? На каждом посту. За счет того, что человек понимает, что он при приезжая к вам на мойку, он не будет уже меньше шансов попасть, попасть, так сказать, в, в очередь. Он машины каждые пять минут, получается, машины выезжают, поэтому э, чем больше постов, конечно, тем лучше. Есть случаи, когда там в Севастополе, если не ошибаюсь, сделали 18 постов мойки самообслуживания. Так что даже, даже такие варианты выстреливают. Вот, по поводу плохой химии я ответил. Так, так, так. Бонусы, вот, кстати, такая штука еще есть. Бонусы от... Вода циркулирует через фильтр или сливается в канализацию. Вода циркулирует не через фильтр, она обычно сливается напрямую в канализацию. В основном везде вода напрямую сливается в канализацию. Максимум то, что могут, можно ставить, нужно вообще по идее ставить, это там есть система фильтрации, но это там практически такая мембрана, ну, больше для отвода глаз это все ставится, на самом деле там напрямую всегда вода уходит в канализацию. К сожалению, может быть там вы как эколог меня спрашиваете, но к сожалению это так, везде так и работает бесконтактной оплаты да конечно возможно мы сейчас уже плюс 40 тысяч у нас стоит система эквайринг каждому аппарату каждому посту мы подключаем терминал для оплаты через кредитные карты через отстойники да как работает объясню в самих постах стоят отстойники или отстойники получается они называются они в них задерживается грязь дальше все 150 трубой переливается в масло жироловитель дальше из масла жироловитель это все уходит в отстойник для воды и уже с отстойника для воды это уже уходит в канализацию вот между ними отстойниками вот можно сделать какие-то но редко кто это делает так пока вопросов здесь нет про бонусы давайте про бонусы смотрите, вот у меня здесь, думаю, закрытого или открытого. ну конечно закрытого лучше, сейчас еще есть такой тренд закрытого типа, мойка, вот сейчас у нас два контракта подписанных договора, это Волгоград и Рязань, это будет мойки со стеклопакетом с раздвигающимися дверями, воротами точнее, вот, в чем их плюс? Во-первых, от обычной, с которой делают сэндвич-панели, клиент, когда проезжая мимо такой мойки, он всегда видит, что происходит внутри. Знаете, как это работает, мойка самообслуживания? Почему там больше людей? Потому что человек, когда проезжает, он каждый раз видит, что люди моются, и вот это вот на него действует, и он потом заезжает тоже и моется. Даже человек, который всю жизнь говорил, что я никогда в жизни не заеду на мойку самообслуживания, он когда видит, что моются другие, он заезжает и начинает тоже мыть свою машину. Поэтому это работает. Поэтому лучше делать вот именно из стеклопакетов этот вариант мы уже смотрели он намного больше приносит прибыли намного виднее людям намного ну, больше привлекает внимание три ступени колодцев для канализации, да, именно так даже я знаете как советую, у кого есть ангар Например, у нас есть такие случаи, когда у людей говорят, у меня говорит, есть ангар, я хочу его переделать. Я говорю, сделайте так, откройте э, мойку в ангаре, но обязательно хотя бы два поста сделайте на улице. Для чего? Для того, чтобы люди увидели на улице, что у вас вообще есть там мойка, когда открытого типа, она как, как реклама, понимаете? Она уже живая реклама, которая привлекает к вам людей. Да, это входит под ключ, имеется в виду, смотрите, это входит постройка без самого оборудования, постройка, да, входит в эту сумму, входит постройка, это полностью и приямок, и бетонирование, армирование, укладка теплого пола, металлокаркас, не оцинковка. Если вы хотите оцинковка, то это плюс 400 тысяч рублей, ой, плюс 70 тысяч рублей, извиняюсь, это будет 470 тысяч рублей, материал оцинковка и полностью поликарбонатом обшитая мойка. Да, без проблем, я сделаю. И кому интересно, напишите, я там, поскидываю наши проекты, которые вот именно э, раз, вот, со стеклопакета. Посмотрите, посмотрите, насколько, как это смотрится. Но ну, я вам скажу, окупает себя просто охрененно. Получается, вы работаете круглый год. В отличие от других, вы работаете круглый год. Так, получая оплачивая в один терминал, получая жетон, вы имеете в виду, у нас в основном мы стараемся ставить оборудование с купюрой, монето Почему так? Потому что намного очень многим людям намного удобнее заплатить сразу там же деньги и дальше продолжится мыться. Это первое. Второе, чем лучше монета и купюра-приемник. Если, например, таксисты особенно, это вообще их тема. А когда, например, у вас там вы помылись на 50 или 70 рублей, там, да, и вы хотите там 10 рублей, вам не хватило, чтобы просто домыть машину где-то вот пену подмыть. Все, и им надо еще один раз покупать жетон, там платить за него 50 рублей, еще раз покупать жетон, это немного невыгодно. И поэтому э, таксисты, например, они выбирают, а кто ваши клиенты? Это в основном люди, которые хотят сэкономить. И поэтому мы против жетонов, например. Но сейчас вот у нас 5 постов в УФА, кстати, если здесь есть кто с УФИ, вот у нас 5 постов скоро будет установка оборудования в УФЕ. И вот человек заказал 5 постов именно с жетоноприемниками. Ну, это по желанию клиента. Сейчас, одну минуту. Стоимость УФИ... Стоимость оборудования для УФИ на один пост. Для УФИ 270 Пока такая цена это пока вот мы оставили такую цену 270 тысяч это с доставкой с установкой вот кстати кто с уфы вот мы будем наверное уже после нового года не успели к сожалению мы до нового года поставить после нового года уже будем. у нас сейчас ни дня без установок у нас практически мы очень много сейчас ставим даже я вот так скажу, мы сейчас, наверное, меньше зарабатываем, мы стараемся работать больше на рекламу. Мы, у нас такая цель охватить вообще всю Россию, стать лучшими в России. Я уверен, что у нас все это получится с вашей помощью. Если вдруг какие-то замечания или что-то, вы хотите что-то изменить, где-то увидели, что-то вам понравилось, обращайтесь, говорите, мы обязательно изменим что-то в своем оборудовании. Я всегда сам захожу в цех, я всегда сам стараюсь какие-то моменты корректировать, я сам свое оборудование всегда тестирую, не скажу, Каждый раз, потому что времени хватит это все тестировать. Но а, смотреть, что можно еще доработать. Я каждый раз над этим работаю сам. А, под ключ один пост мойки сколько стоит? А, под ключ стоит получается 670 400 тысяч постройка открытого типа и 270 оборудования но это не всеми современными фишками со всеми современными фишками там и до 450 50 только оборудование может дойти вот у нас клиент в миасе он заказал все осмос, теплую воду, чернение, воздух, пылесос он все-все-все заказал там поэтому это уже зависит от, от, от, от клиента там можно набирать и набирать там сейчас Вообще неограниченный тут рынок в мойке самообслуживания, вы можете и ароматизаторы ставить, которые мы сейчас уже вот-вот, я думаю, к февралю, к марту месяцу мы разработаем. И ароматизаторы, в принципе, есть с кем мы работаем, с кем можем договориться по хорошей цене и тоже устанавливать Ароматизаторы, выдача поликов, это чернители и полироли пластика, это не замерзайка. Там зарабатывать на мойке самообслуживания можно просто нереально. Там вообще нескончаемый рынок. Плюс даже кофеапараты даже, да, если даже отсюда если брать. Срок изготовления. Срок изготовления. Мы 7-10 дней, вот чем мы сейчас берем клиентов, мы в течение 7-10 дней, выезжаем после подписания договора, в течение 7-10 дней мы стараемся уже быть на объекте. Так, чтобы кассовый чек в одном месте получить. Так, что делать? Вот, кстати, в свое время такой очень правильный вопрос. Сейчас в июле месяце, кто не знает, скажу, в июле месяце сейчас будет такая система, что все мойки самообслуживания должны будут выдавать чеки. Что мы теперь сделали до этого? У нас есть уже наши платы, они уже готовы, в принципе, к подключению чеков принтеров вот как мы сейчас это реализуем это получается на каждом посту мы подключаем с каждого поста к одному общему терминалу который стоит возле технической комнаты и когда человек поставил деньги например на счет просто зашел в пост поставил деньги включил какую-то функцию все сразу же автоматически возле технической комнаты выдается чек он идет и берет чек. Да, может быть, чуть-чуть неудобно, но для вас, как для хозяина мойки, это удобно. Почему? Потому что кассовые принтеры, они намокают, и в результате эта бумага там порет. Там столько геморроя бывает, когда она стоит в самом посту. Поэтому мы сделали один. И, во-первых, это и экономнее для вас, как для, для предпринимателя, как для человека хозяина мойки. Во-вторых, это э, удобно еще тем, что не намокает. В общем, геморроя там, поверьте, не оберетесь, когда ставится в этом. Ну, мы так с этим столкнулись, по крайней мере так чтобы кассовый ответил привет как подогреваются полы привет виталий Подогреваются полы у нас укладывается пвх труба вот и ставится котел кстати в 400 тысяч рублей уже входит котел и вот эти пвх трубы мы даже вот здесь сейчас решили такую в общем мы сейчас идем навстречу клиенту во всем мы сейчас стараемся сделать так я думаю никто как мы таким в россии таких наверное, нету Мы как эти такие пионеры хотим вот прям стать лучшими хотим ну что в каждом регионе во первых стояли наши мойки поэтому сделаем такую такие фишки для клиентов сколько у вас своих моек своих моек сейчас в москве нет к сожалению потому что мы здесь только получается где-то около полугода в москве но сейчас уже у нас идет четыре участка которые мы рассматриваем я думаю... А, кстати, в Одинцово у нас будет первая мойка сейчас открыта под нашим логотипом. Не наша мойка. Она открыта будет под нашим логотипом. И дальше мы просто ищем участки. К сожалению, в Москве очень тяжело с участками. Поэтому вот в этом проблема. Но будем здесь. Есть мойки в Дагестане? Сколько своих мойк? Это будет для налога достаточно? чек? Да, для налога будет сразу... Не только чек будет сразу достаточно. Там как происходит это. Мы вам говорим, что нужно... Ну вот смотрите, там есть свои показатели, да, у этих чековых принтеров, мы вам говорим, какой нужен чековый принтер, там, да, купить, там какие-то свои характеристики, в общем, да, это наши программисты знают. Дальше я могу вам на эти вопросы ответить в личку уже. Вот, вы просто покупаете, идете его сами, фиксируете в налоговой и приносите нам, просто заранее говорите, какой именно чековый принтер вы купили. Мы под него готовим крепление, потому что у каждого свои крепления. Мы под него готовим крепление, мы делаем под него ящик из нержавейки. Ну, будет все красиво, аккуратно все выглядит. Но единственное, в налогове зарегистрировать, и все, этим занимаетесь вы сами. Насколько дороже построить закрытый бокс со стеклопакетами, раздвижными дверями, чем открытый бокс? Блин, ну там разница огромная. Смотрите, если такой стоит у нас 400 тысяч рублей, то со стеклопакетами, недавно мы посчитали клиенту, это вот Рязань, Волгоград, это выходит в районе 800 тысяч, где-то вот так выходит. Почти в два раза дороже. Вот, это по поводу стеклопакетов. Котел входит газовый. Газовый котел, да, входит. Пеллетный практикуется. Я не советую, это очень дорого. Лучше всего, вот мы советовались, кстати, даже со многими фирмами, которые занимаются отоплением. Самый, самый идеальный вариант это сделать газгольдер. Вот это он все равно, мы так посчитали, если сравнению с пилетами, с дизелем, со всем остальным, самый дешевый вариант это все равно газгольдер газ. И причем вам всегда легко будет подобрать котел, например. Вы в любое время можете подобрать котел, который вы хотите под, под вашу мойку. Если, например, с дизелем вы заморачиваетесь, вам нужно определенных фирм там, котлы брать, с пилетами еще тяжелее, то с газом вы можете в любое время любой котел там, подобрать, который вам удобно. Так. Раздвижными я ответил, котел ответил, франшиза будет. Да, мы сейчас разговариваем с одной фирмой. Я не знаю, что из этого получится. Я не хочу, знаете, как другие фирмы, сделать так, чтобы закрыть франшизу. И это было какой-нибудь сырой продукт, который там не отвечает никаким требованиям, чтобы человек оставался недоволен тем, что он там открыл франшизу мои клиенты это будут клиенты которые будут довольны которые мы будем как одна семья я уверен что так и будет это будет одна команда такая я не хочу чтобы это было как у как у многих франшизников то да, там они продают франшизу и потом все их франчайзи они ходят и плюются там я не хочу я против этого. Я лучше я лучше не заработаю на этом но если я открою это будет бомба я вам обещаю если покупаю сам, стоимость ниже, да, конечно, там можно будет вычискать. Мы идем на все условия клиента. Если вы хотите, если вот у нас очень много так, когда человек звонит и говорит, вот в Сочи у нас недавно случай был, когда человек говорит, у меня брат занимается, самый крупный там по Сочи, по сочинскому этот металлом, например, занимается. Я могу сам, например, взять, полностью вам предоставить металл то мы ему так сказали без проблем, мы только работу тебе посчитаем. Короче, мы, мы очень лояльны клиенту, так что любые условия клиента там все рассматривается. Тупикового типа, если немного земли. Отлично, очень много кому мы поставили тупиковые мойки работают очень хорошо я даже больше скажу мне на больше тупиковый нравится потому что сквозная она чуть-чуть ветер и ты стоишь и на тебя вся пена там все такое Ну это у меня лично это лично мое мнение конечно да она удобна для для вас как для предпринимателя да. если как говорится со стороны а, клиента то конечно чуть-чуть неудобно тем что ветер постоянно если вдруг чуть подул то вся пена на тебе может оказаться вот такой вот такая проблема бывает Электрический, если котел, ну вот смотри, если электрический котел вы ставите, кстати, этот вопрос очень часто задают, то примерно вся прибыль, которую вы зарабатываете на мойке самообслуживания, как раз аккурат будет уходить на электричество, примерно вот так вот. Это, к сожалению, потому что есть такие случаи, когда люди ставили электрические котлы и они просто охреневали. нельзя такое говорить на прямом эфире, но вот. Отопление, ну желательно только газовое, как я уже говорил, желательно только газовое отопление. Пока вопросов нету, готов еще бонус, вот то, что у меня вот хотелось спросить, сказать, точнее посоветовать. Если вы открываете мойку самообслуживания, старайтесь делать какие-то акции для своих, тем более наше оборудование это позволяет делать. Вы можете делать ночные часы, когда человеку после, например, 12 часов ночи стоимость, например, на, там, на процентов 20-30 дешевле. Старайтесь вот такие штуки придумать для клиентов, раздавать какое-то время что-нибудь интересное. Вам что нужно сделать? Вам нужно сделать так, чтобы об вашей мойке заговорили, чтобы хоть раз они кто-то сказал. Все, он, он, мойка самообслуживания это как сарафан, понимаете? Поэтому старайтесь над этим тоже работать, не только над тем, что я ее поставил, и вот они прям должны там, нет, вы должны еще над маркетинговой частью тоже работать. А, водостоков с крыши да это входит в сумму водостоки с крыши мы делаем это уже прям на месте все обсуждается как куда будет уходить это все только на месте обсуждается с нашим прорабом можете поговорить со снегом накрыть нет смотрите естественно когда мы строим мойку это все проговаривается уже прям на объекте так что все что касается постройки. постройку вот смотри в 400 тысяч уже все входит и отстойники там да и отстойники как я говорил и водостеки, да если нужно там все это уже входит в сумму бонусы какие могут быть бонусы ну вот я как сказал бонусы это вечерние например часы у нас на оборудование можно так его отрегулировать что вечерние часы у вас например стоимость была дешевле я вообще советую первые два дня вот у нас было когда наши клиенты так практиковали уже первые два дня они просто берут и делают бесплатно, просто бесплатно. И тогда люди начинают просто как бешено туда ехать, но они уже начинают говорить о вашей мойке. Если люди начнут говорить о вашей мойке, все, значит клиенты вам обеспечены. Вот, это по поводу э, бонусов. Что еще у нас там? Подключение воды напрямую без резервуара. А, вот, очень большая проблема. Смотрите, ваше оборудование, я больше беспокоюсь за ваше оборудование, чем вы сами иногда. Ваше оборудование, оно не предназначено, чтобы, например, выставить некоторые бывают просто городскую воду подключают и подключают туда оборудование. Это не наша прихоть ставить резервуары на каждой мойке самообслуживания ставить резервуар. Это, поверьте, это не наша прихоть. Это не просто нам хочется поставить резервуар просто так, чтобы взять с вас деньги. Нет, это делается для того, чтобы на каждом посту хватало воды. Иначе от нехватки воды Начинают страдать оборудование. И получается, там такая система кавитация. Это когда внутри вытягивается вода для того, чтобы создать давление. Три поршня, я бы прям показал так, <с> три поршня они вытягивают воду и загоняют. И получается, вот так проходит, вот так создается давление. Когда не хватает воды, они начинают вытаскивать кислород. Вот этот кислород начинает разъедать стенки вашего аппарата. И в результате аппарат уже через полгода приходит в негодность. Поэтому, если вы не хотите, чтобы это происходило, ставьте резервуары как минимум по полторы тонны на каждый пост с расчетом и э, желательно вот например я недавно ездил на одну мойку там поставили там стоит 5 постов мойки самообслуживания и стоит один маленький такой насосик и резервуар тоник это просто же честно сказать так вообще нельзя работать мы ставим grunfos мощные насосы стараемся ставить не стараемся только их и ставим если не ставят тогда уже говорим клиенту сами смотрите так резервуар для одного поста в сутки Полторы тонны в день, я обычно так ставлю с таким расчетом в резервуар полторы тонны э, на каждый пост точнее. это получается там, если это 5 постов, это 7,5 с половиной тонн, ну, обычно 10 тоник уже ставим чтобы хватило хватило прям. Смотрите, даже такая штука. Есть. если у вас три постомойки самообслуживания, у вас хватает один насос низкого давления. Если у вас 4 уже постомойки самообслуживания, то уже ставятся два насоса низкого давления, потому что один насос низкого давления, может обеспечить только три поста мойки самообслуживания водой именно необходимым количеством. Вот. Так, Тимур, привет. Рад тебя видеть у себя. Виталий, тебя тоже, кстати, не успел сказать. Вот, подключение. А, кстати, Тимур, вот он у нас из Казахстана. Я очень надеюсь, что мы все-таки начнем с ним работать по Казахстану. А, вот, кстати, человек хотел стать представителем в, в Казахстане, Валерий Салом думаю, получится, тем более сейчас у меня есть очень много заявок с Казахстана, просто нам надо сесть с тобой это и обсудить вот подключение в воды напрямую без резервуара я уже вам ответил отсутствие теплых полов отсутствие теплых полов кстати, очень большая проблема люди, например, звонят с Краснодарского края и говорят, что например, у нас топ теплый регион в принципе они нам не нужны нет такого, что не нужны. Бывают заморозки, бывает ночью стало холодно, и такой тонкий налет льда такой образуется. Если человек... Очень часто такое бывает, что люди падают и ломают себе и руки, и ноги. Я лично знаю два случая, когда человек на мойке самообслуживания поломал руку себе. Поэтому, если вы не хотите, чтобы потом какие-то судебные разбирательства, еще что-то, да просто самому вам, как человеку, как, ну, как, я, например, стараюсь свой продукт сделать хорошим и качественным. То же самое, я думаю, и вы тоже стараетесь сделать так, чтобы клиент всегда от вас ушел довольный. Поэтому делайте теплые полы везде. Мы живем в России. У нас даже с, начиная с самого южного региона, все равно бывают заморозки карты лояльности стоит применять, конечно стоит применять карты лояльности, она привязывает, получается, клиента к вашей мойке. Это что получается? Карта лояльности, вы во-первых туда могут возвращаться деньги, если человек, например, не было размена там, да, он поставил тысячу рублей, он уже сто процентов будет вам во-первых ездить. во-вторых там может быть скидочная система у него, он будет из-за скидкой к вам постоянно ездить. Очень много плюсов у карты. Во-первых, и вы всегда маячите у него перед глазами. Он постоянно, вот ваши там инициалы на карте. Я считаю, что это очень нужная штука. Она прям прибавляет на 30% больше клиентов. В закрытом боксе нужен подогрев воды? Да, нужен. В закрытом боксе тоже. И больше скажу, в закрытом боксе еще желательно сделать, ну желательно, это если холодный регион, то желательно, конечно, сделать еще и систему вулкан, которая будет теплый воздух гонять по всем боксам, чтобы вообще ничего не замерзало. А то иначе на стенках все равно образуются налиди. Это смотрится не очень эстетично, не очень красиво. Так, насчет теплов полов ответил. Выбор источника воды. Ну, такую же штуку могу сказать, как такой лайфхак, что мы советуем людям. Конечно, скважина это выгоднее. Скважина это выгоднее но если вы хотите два раза больше выгоды, то что вы можете сделать? Вы подключаете скважину и подключаете городскую воду. И теперь получается, когда вы, вы не говорите администрации или где-то надеюсь меня не слышит никто в администрациях и в налоговых, в общем что вы делаете? Вы подключаете городскую воду и подключаетесь воду со скважины. Городскую воду вы чуть-чуть приоткрываете, и остальное в основном пользуетесь скважиной водой. Что это вам дает? Когда вы оплачиваете за воду, тем более коммерческая вода, когда вы оплачиваете за воду, вы оплачиваете за выход воды тоже столько же, сколько за приход воды. Например, если у вас вода стоит, куб воды, там, например, стоит 20 рублей, то выход воды в канализацию тоже стоит примерно 18-20 рублей. Поэтому на этом вы можете сэкономить. Это такой лайфхак от Магомеда. Может, нельзя это говорить в эфире, но мы заботимся о своих клиентах, поэтому готовы делиться такими лайфхаками. Что еще? Система Вулкан вы сказали, сколько стоит эта опция за один пост? Но смотрите, система вулкана она в принципе, это то же самое. У вас в любом случае, раз вы делаете теплые полы, у вас будет тот же самый котел, все то же самое стоит. Это просто дополнительно покупается такой, как радиатор этот радиатор он стоит в районе для мойки самообслуживания в принципе хватает там в районе 25 тысяч он стоит поэтому два таких радиатора ставите, ну 30 тысяч максимум выйдет два таких радиатора поставите, вас вам все хватит я думаю Скважную воду потребуется фильтровать если вот такого рода установка да конечно скважную воду чтобы вы понимали очень хороший вопрос Скважная вода она дико минерализованная, получается там очень много калиев, кальция магниев, там всего-всего очень много. Поэтому, например, бывает так, когда человек нам пишет и говорит, слушай, вот у меня у соседа, например, он разбавляет один к 10 химию, а я вот разбавляю один к 3 химию. Почему так? Почему это происходит? У него, у соседа городская вода, она уже очищена, а у этого человека, у него скважинная вода, она не очищена. И поэтому э, химия, она сначала, мы так как еще и производители химии, я в этом тоже просто разбираюсь немного. Э, химия как работает? Вот эти павы, они сначала работают с самой водой вот которые, в, в которой вообще разб, раз, разбавляется с которой водой она сначала с водой в ней гасит все калий и магний она ее очищает как бы э, деминерализует эту воду а потом уже она борется с грязью на машине поэтому если вы хотите чтобы у вас мыло хорошо химия Ставьте просто хотя бы умягчитель для воды, он стоит в районе 50-60 тысяч, но зато вы на химии сэкономите, и вы эти деньги отобьете буквально за там, я не знаю, за 3 месяца точно. Так, система вулкан сказал, скважинную воду потребуется фильтровать, сказал. Скважину нужно бурить прямо под тех помещением или рядом? рядом желательно, потому что иногда бывают там проблемы с этим, поэтому желательно все это делать рядом и туда уже проводить скважинную воду. И, кстати, если вы еще ставите систему Осмос, если вы подключаете, мы что делаем своим клиентам? Мы, мы часто предлагаем систему Осмос, мы часто предлагаем самим клиентам купить систему Осмос. Почему? Потому что он заходит в интернет, мы ему говорим, на твои там 5 или 6 постов нужна система Осмос на 500 литров в час, к примеру, чтобы она очищала 500 литров в час. И мы говорим, что цена за нее 350 тысяч рублей он на нас смотрит как на там я не знаю как на врагов что типа мы ему пытаемся что-то всучить очень дорогое и очень невыгодное. я видел в интернете за 150 смотрите это не то что мы такие плохие пытаемся вам что-то продать очень дорого нету такого абсолютно просто эти системы они очень сильно друг от друга отличаются во первых когда вам говорят цену за 150 там очень много чего туда уже не входит. Там не входит, там всякие, я не знаю, дополнительные резервуары, дополнительные насосы. Потом насосы всегда в основном на таких, они стоят какими-нибудь китайцы, которые там буквально месяц-два у вас проработают, и они просто сдохнут. Поэтому мы что сейчас стали делать? Чтобы не спорить с клиентом, мы им говорим, давайте так, вы покупаете осмос-систему сами, а мы просто ее вам подключим. Подключение стоит 15 тысяч рублей каждому посту. А, с фильтрами FIBAS мы не сталкивались. Если есть какой-то опыт, готовы поработать, я не знаю, первый раз слышу, если честно. Вы, если представитель этой фирмы, готовы поговорить с вами? Обсудить? Виталий, когда мы начнем уже у тебя ставить, ставить мойка самообслуживания? Ты уже вроде говорил, у тебя там что-то намечается. Вот. И тот же вопрос с Тимуром. Тимур, ты когда уже там решишься? Так, выбор источника воды я сказал. Э, использование жетопноприемников, да, я уже ответил. Так, все мои заготовленные вопросы я на них ответил. А, готов еще что у меня? Что основное, которое которые вызывает сомнения у клиентов, например, по оборудованию? Кстати, а, например,. Что происходит? Оформление на землю люди вот недавно обращались, но ну это очень часто, в принципе, обращаются и говорят: во-первых, обязательно должна быть коммерческая земля. Если вы ставите мойку самообслуживания, вы должны сначала переделать землю на коммерческое использование земли. Почему? Потому что администрации не разрешают открыть, открывать мойку на ИЖС, как он называется. Там штрафы очень большие. Штрафы доходят до, я знаю, что одну мойку штрафовали на 400 тысяч. За то, что земля не была переоформлена. Это очень большая проблема. По поводу врезки. Какие документы нужны? Документы, это, так как это не капитальное строение, там не нужно согласований, прям таких тяжелых согласований, как с капитальным строением, там не нужно. Поэтому там хватает всего-навсего в администрации, чтобы ваш ваша постройка не портила вид города там вы относится мы вам даем типовой проект кстати нашим клиентам мы даем бесплатно такие типовые проекты вот это по поводу документов что вода канализация это все уже там на месте все решается мы не можем подсказать к сожалению нельзя сразу же ответить на все ваши вопросы по, по документации, потому что абсолютно в разных регионах, абсолютно по-разному бывает. Есть одноэтажное полу-здание. А, я думаю, нет, если оно не жилое. Почему? Потому что, если это здание нежилое, значит... 50... Там есть такой закон, кстати, вот сколько метров. 50 метров должно быть до ближайшего жилого здания. Поэтому вы должны вот этот момент вы должны обязательно промониторить, чтобы потом не получилось проблем. Бывшая котельная, например. Нет, по идее, не должно быть проблем. Если это бывшая котель, если не жилое здание, там никто не живет. Даже я знаю, здесь в Москве одну мойку запустили, четырехпостовую. Там расстояние до ближайшего жилого дома было 30 метров. И ничего запустили, как-то там договорились. Это просто нужно как-то там находить свои контакты в администрации, и я думаю, можно все решить. Ну, Россия тут, в принципе, проблем не бывает. Вот, вроде ответил на все вопросы. Так, Денис, там были вопросы у нас до этого, которые задавали. Почему название Куга? Вот, кстати, был вопрос. Отвечаю для того, кто спрашивал. Меня зовут Кунаев Магомед, это Ку. И человек, который занимается у меня автохимией, это Гаджиев Шамиль. Это Га, поэтому Ку Га получилось. Вот такое вот название. Вот 50 метров, это плохо, сейчас все застраивается. Ну, я вам скажу, это все решаемо. Надо будет просто подойти правильно к администрации, я думаю, вы сможете этот вопрос тоже решить. Все, сейчас все решается. Сейчас нет проблем, чтобы таких... Я знаю очень много, которые даже вот так, два здания по бокам, и они вот в середине открыли мойку. Такие тоже есть. Вот. Если есть у кого-то еще вопросы по мойке самообслуживания, по открытию, по документам, по еще каким-то моментам, вы можете, в принципе... Так, сейчас, одну минуту. Почему решил открыть именно автомойку? Кстати, почему, например, вот такой вопрос был, почему именно автомойки самообслуживания? Например, человек выбирает бизнес, и он говорит, я думаю, что открыть мне, мойку самообслуживания или еще что-то. Блин, нету другого такого бизнеса, который приносит в день э, от 3000 рублей каждый пост, э, приносит мойки самообслуживания. Если, вы, например, открываете его 5-6 постовую мойку самообслуживания, представьте, это в месяц чистые 500 тысяч рублей. Ну, нет таких бизнесов, понимаете? Причем, если раньше оборудование, которое вам предлагали, оно стоило там за сколько-то миллионов рублей, то сейчас мы предлагаем за хорошую цену хорошее оборудование. Это почти в три раза дешевле, чем то, что предлагали. То, что и сейчас предлагают. Но это, знаете как, я не знаю, как Kia и Mercedes. Mercedes вы переплачиваете за то, что это бренд уже, за Kia, я, например, я, например, выбираю Kia. Почему? Потому что она проверенная машина, она продолжит про, проездить намного дольше, чем Mercedes. Это очень легкие деньги, вот, вот стопудово. Я знаю, что все мои клиенты, но тут тоже как подойдешь. Некоторые клиенты мои, они прям заморачиваются, заморачиваются, я не знаю там. Э, они делают много, как сказать, неправильных лишних действий, я наверное вот так могу сказать. Поэтому если вы делаете правильные, если вам нужен какой-то совет по мойке самообслуживания, вы уже ее открыли. Обращайтесь, всегда рад помочь, это будет плюс 10 кармин, готов даже быть всегда просто полезным для вас. Вот. Ну, может быть, не, не настолько легкий, но относительно других бизнесов, да. Вы не на... Не, персонал вам не надо обучать. Вы... клиенты сами моют свою машину, Значит, они уже не, не будут жаловаться то, что у вас плохо помыта машина. Ведь правда? Поэтому, я думаю, вы со мной согласитесь, что это самые, самые легкие деньги из всего, что сейчас есть на рынке. Так, посмотреть. Посмотрим, человек хочет в прямой эфир выйти. Посмотрим, что он хочет спросить. Витай, Витань. Ага. Слышно, что ли? Все. Человек вышел, купил землю, захотел открыть мойку и меня опередили. Могут ли открыть тоже расстояние друг от друга? Да, конечно, можете. Вот тут вообще, блин, не проблема. Я вам больше скажу, если у вас, если есть мойка какая-то по соседству и ваша... Мойка самообслуживания еще чем отличается? Если есть мойка по какая то рядом, и вы еще одну мойку открываете, поверьте, очень редко, когда бывает, что становится меньше. Они обычно даже больше начинают зарабатывать. Вот, это большой плюс еще мойка самообслуживания. Почему? Потому что человек понимает, что он туда приедет, это же мойка самообслуживания, человек моется каждые пять минут, там, да? И люди понимают, что всегда будет свободное место, и они уже туда начинают автоматически ехать, понимаете? Это первое. Второе, если вы сможете... Позвоните мне на крайняк, если вам, если вы сами там какие-то моменты не можете определиться, что нужно сделать для того, чтобы мойка стала приносить больше прибыли. Я вам подскажу, там очень много всего, которое можно придумать, чтобы мойка приносила. Во-первых, то же самое по, по, по, по химии, то, что я говорю, по давлению. У нас 200 бар все аппараты. Там очень-очень-очень много всего, которое можно придумать, чтобы клиенты просто очередями у вас выстраивались. Вот реально. Поэтому, если у вас рядом уже вы взяли землю, и вот, знаете, расстраиваться, чтобы кто-то вас определил вообще фигня. Наоборот, не заморачивайтесь. Он сейчас да. прошел то, что пришлось бы проходить вам. Он сейчас прошел то, что о нем уже говорят, и об этом месте уже говорят. Как я и говорил, вот в Севастополе есть мойка, который 18 постов человек на одном месте открыл. У него было сначала 4 поста, потом он открыл еще 12 постов мойки. И все, работает идеально. Он обрубил всех там вокруг. Так что у вас есть такая же возможность. Блин, ну проблем с бандитами властями я не могу тут ничего сказать с властями точно нет но с бандитами там вот ну если что у нас есть дагестанцы которые готовы даже здесь я вас за вас готов постоять так что есть братья которые всегда готовы помочь тем более своим клиентам всегда готовы помогать мы даже здесь готовы за вас позаботиться о вас просто я думаю ну, нельзя этого всего бояться это все нужно э, э, э, это надо делать если вы чувствуете что у вас если у вас есть земля если у вас есть деньги если у вас есть возможность все это запуститься и вы чего-то там начинаете бояться блин не бойтесь ты, вот там реально нечего бояться там нету ничего такого чтобы блин ну хрену, вот так я вижу это. просто поверьте я на сегодняшний день поставил больше 500 постов моих самообслуживания я общаюсь а это представьте от двух постов до шести постов это сколько клиентов и очень много с кем я общаюсь и я не видел еще человека который сожалел о том что открыл мой самообслуживания. именно так рейс поэтому ничего не бойтесь при открытии единственное давайте так если вы открываете мой самообслуживания, вы можете мне позвонить в любое время телефон мой всегда есть в инстаграме везде если какие-то там советы от меня как подобрать участок еще какие-то моменты без проблем звоните на любой вопрос отвечу как правильно его подобрать что нужно что не нужно там ну вроде да сейчас бизнес не не так не напрягается сильно вот Арда карваш вы занимаетесь мойками или интересно просто услышать от человека например если здесь есть кто-то кто уже занимается мойками если он готов по оборудованию что-то спросить просто это прям моя стезя оборудование и все что касается я готов там рубиться со всеми У меня часто бывает когда я выступаю на выставках тоже я общаюсь с итальянскими представителями там они прямо и так на меня смотрят потому что я и теоретик, и практик я очень надеюсь что да действительно это был полезный прямой эфир если вдруг какие-то вопросы у кого-то остались всегда в личку можете написать даже в instagram в директ я всегда рад всем ответить. Если даже я просто вам помогу, пусть вы там, что бы там ни происходило, если я просто вам помогу, я уже буду рад, что я вам чем-то помог. И что вы меня хорошим словом вспомнить. Поверьте, это энергетически это возвращается. Я вас тоже приветствую. Насчет 11 ошибок. Кстати, да, кому интересно, мы составили такой файл 11 ошибок. При открытии мойки самообслуживания. Даже если вы уже у кого-то заказали, к сожалению, у кого-то заказали оборудование, вы можете к нам обратиться, мы вам скинем файл 11 ошибок при открытии мойки самообслуживания. Это и пригодится и тем, у кого уже есть открытая мойка самообслуживания, и кто собирается открыть мойку самообслуживания. В общем, вот так вот. Со всеми прощаюсь. Всех был рад очень видеть в своем эфире. Если вдруг какие-то вопросы готов в личку всем ответить, если вдруг вы захотите получить какие-то данные от нас, проекты или вот этот файл один с ошибок. Да, поставьте плюс, как это модно сейчас говорит. Поставьте плюс, мы посмотрим, осмотрим и все, прям скинем вам в личку. Какое давление должно быть? На выходе из резервуара. На выходе из резервуара вы должны поставить насос обязательно. Вот именно как система работает: резервуар. К сожалению, здесь блин, приходится вот так вот общаться чуть-чуть. Но смотрите, это э, вход, если у вас там, я не знаю, скважина у вас будет или что у вас будет. Дальше э, резервуар. И с резервуара на выходе должен стоять насос низкого давления. Там хотя бы минимум 3, 3 бара должно быть давление. Ну, вот самый идеальный вариант это грюльфас скала э, 2. Вот прям шикарный насос. Тем более, он сейчас идет частотным преобразователем. Он, получается, не запускается, как раньше, из-за этого. Вот эта крыльчатка накрывалась у нее за то, что он быстро запускался. Сейчас вот медленное запускание, получается, он работает очень долго.